день добрый дорогие друзья я игорь черноусов и если вы смотрите данное видео значит скорее всего работайте в замечательном немецком проекте OU Media и естественно хотите зарабатывать в нем больше именно этому и посвящено мое видео я вам расскажу как легко и просто в проекте заработать больше самому и дать возможность заработать вашем привлеченном реперов значит сделать это можно конечно двумя способами Первый способ, с моей точки зрения, наиболее правильный, это творческий или правильно использовать данный проект, то есть двигать в этом проекте свои партнерские программы и зарабатывать на этом нормальные деньги, чем я сейчас и занимаюсь. Второй способ, это автоматизировать просмотр рекламы. То есть, ну, Не мне вам говорить, то есть, насколько это все утомительно особенно сейчас, когда нет возможности уйти со странички с просматриваемой рекламой. То есть тратится колоссальное количество времени, а в результате вы получаете более чем скромное вознаграждение. Для того, чтобы вы... Поверили или поверили в эффективность этого способа. Я вам покажу вот свою статистику. Вот вхожу в свой аккаунт и посмотрите, пожалуйста. Вот статистика моих кликов за последние там, 15 дней. Вот последние дни. Сколько я тут кликал? 14 реклам, 7 реклам. 15, 13 а вот вчера, посмотрите произошел какой-то всплеск то есть произошло чудо я нащелкал 175 реклам значит чуда тут никакого нет все эти клики за час сделал робот специально показал данный график чтобы вы поняли, что все клики которые выполнил робот проект засчитал как мои вот сегодня я его тоже с утра немножко запустил, он мне уже нащелкал 108 кликов ну, а теперь перейдем к установке данного скрипта. Вы получаете вот такой вот архивный файл. И первое, что вы должны сделать, это просто-напросто раскрыть данный архив. У меня он лежит по-простому на рабочем столе. Я его раскрываю в папочку с таким же названием. Внутри папки «Автокликер» находятся еще две папочки. Первая папочка с браузером Opera или на этом браузере отлично работает э, данный автокликер. Причем э, именно на вот этой 11 версии. То есть не надо ее ни обновлять, ни улучшать. Это м -м, браузер именно для этого робота. То есть вы сами им пользоваться этим браузером Opera не будете. Он не для вас, он для робота. А вторая папочка это с самим скриптом самим роботом, да, и вот с таким вот текстовым файлом, который вам описывает процесс установки. А Вообще-то скрипт устанавливается и на другие браузеры. Чтобы вас не загружать ненужной информации, расскажу только как он ставится в оперу. Архив открыт. Дальше что мы делаем? Мы с вами открываем папочку с браузером оперой и производим ее установку. Значит, рекомендую вам нажать на кнопочку Options, Запомнить маршрут, по которому устанавливается опера, это стандартный маршрут установки. Его, конечно, можно изменить, нажав на кнопочку Change. Но можно и лучше этого не делать. Единственное, что сделайте уберите вот этот флажок. Сделать оперу браузером по умолчанию. Для чего? Для того, чтобы вы продолжили работать со своими уже привычными браузерами на вашем компьютере. В очередной раз повторюсь, что этот браузер Opera мы ставим исключительно для нашего скрипта. Все, нажимаем на кнопочку установить и Opera устанавливается. Значит Opera установилась. Далее, что мы с вами делаем. Мы с вами заходим теперь в папочку со скриптом. Берем данный скрипт и копируем ее в папку в котором установлен браузер Opera. Открываем диск C, в моем случае, программные файлы. Opera, да. Рекомендуется создать отдельную папку, назвать ее, например, вот так вот, скрипс. Да? И именно в нее скопировать данный робот. Ну, вот тут он меня уже скопировал, я его просто еще раз повторно скопирую. Значит, обязательно запомните вот этот вот маршрут. А проще всего можете взять его и так вот скопировать. Все. Оперу установили. Скрипт скопировали в папку, где установлена опера. Что делаем далее? Далее запускаем оперу и начинаем ее настраивать под скрипт. Нажимаем на менюшку с оперой. Входим в пункт установки. «Расширенные», «Advance» выбираем вкладочку. Здесь ищем пункт «Content» и нажимаем на кнопочку «JavaScript». Единственное, что вам нужно сделать, это вот в этой строке прописать маршрут к папке, где лежит ваш скрипт. Мы специально с вами этот маршрут Запомнили, я его даже скопировал. Значит, можно как сделать? Можно просто взять его сюда, вставить. Можно по-простому нажать на кнопочку Change, да? добраться до папки, где лежит ваш опера. выбрать папку со скриптом, нажать ОК. Да? И в результате опера <coughs> сама пропишет вам путь в папке, где находится данный скрипт. Все, нажимаем кнопочку ОК и еще раз ОК. Больше ничего в настройках менять не надо. Значит, Последнее, что вам нужно сделать в настройках оперы, это разрешить разрешить открывать всплывающие окна. Это можно сделать, даже не входя в меню, нажав клавишу F12 на клавиатуре да, и перенести радиокнопочку с запрет открытия окон, она у вас будет именно вот здесь стоять, на пункт разрешить Открытие всплывающих окон. Все. Браузер настроен. Закрываем его. И запускаем повторно. Для чего? Для того, чтобы он начал работать с нашими только что сделанными настройками под скрипт. Переходим на сайт проекта OEO. Проходим авторизацию в системе. Нажимаем смотреть и зарабатывать, платные клики. Все, пошел процесс просмотра рекламы. Вам ничего больше делать не надо. То есть просто выбрать <coughs>, пункт смотреть и зарабатывать, платные клики. Как только вы попадаете на эту страничку, скрипт сразу же начинает работать. То есть просматривает всю доступную для вас рекламу. Значит, что вы можете сделать в этот момент? Вы можете запустить браузером, в котором вы привыкли работать. Ну, я, например, привык к Chrome, да, перейти, например, там, в какую-нибудь социальную сеть. Значит, обратите внимание, робот работает, вы тоже работаете, абсолютно не мешаем друг другу. Вот такой замечательный скрипт. Очень легко, как вы поняли, он устанавливается, отлично работает. Проект Ойо Media засчитывает все сделанные вами клики. Значит, рекомендую делиться этим скриптом с вашими, с вашими рефералами. Пусть ваши рефералы зарабатывают больше. В итоге вы будете зарабатывать больше. Единственное, что не стоит увлекаться любыми средствами автоматизации. Почему? Потому что вообще-то с этим борются проекты. И не исключено, что если вы перегнете палку, там сутками будете гонять данный робот, то проект может применить к вам какие-то штрафные акции. Ну вот на этой, скажем так, не очень радостной ночи я заканчиваю. Всем удачи, будут вопросы по роботу, обращайтесь в скайп, в указаны в видео. До свидания.